На телеканале Россия Вести за Уралье я, Алексей Дедов. Добрый день. Мы рассказываем о событиях в нашем регионе. Любовь в Кургане главный концерт прошедшего дня города Кургана на центральной площади с Фейерверком. Итак, жители города Кургана отметили 340-летие своего города.